Так, ну, давай. да, запись началась. Итак, друзья, с вами Алексей Хохлатов. Давненько мы с вами один на один вот так вот не общались, так что давайте нам много чего есть обсудить. Но главная наша сегодня, наверное, задача будет это понять, насколько пришел Дейзи и какой основной доход в Дейзи. Вот я, я бы так сформулировал. Ну и такая небольшая преамбула, Сейчас на рынке очень много компаний возьмут слово в кавычки. Обычно это просто проекты или сайты, что чаще всего просто сайты, вот, которые, ну, как бы, так сказать, вводят что-либо в заблуждение нашу публику насчет того, что такое вообще инвестиционные проекты, вот так скажем, да, инвестиционные компании. Вот почему вводят в заблуждение? Потому что основное... Что вообще должно быть у нормальной фирмы это работающий продукт, ну, я не говорю сейчас о продукте, который можно купить в магазине, или о ком-то MLM, например, продукте, как там косметика или гель какой-нибудь, да, и так далее. Вот, я говорю о финансовом продукте. да, То есть сразу условимся, что вот мы говорим с вами о, о таком онлайн-продукте, да. Что такое финансовый продукт? Это когда есть некие умельцы: это либо трейдеры, либо компания с трейдерами, либо боты какие-то, или искусственный интеллект, это все разные вещи, которые я сейчас назвал, вот которые умеют добывать прибыль из рынка. Что значит, прибыль из рынка? Ну вот есть место, где все встречаются, вот там, например, какая-то биржа, да? что значит все встречаются, продавцы и покупатели, то есть один продает валюту, к примеру, да, или криптовалюту, другой покупает валюту или криптовалюту. Из этого всего вырастает некий рынок, там спрос, предложение, и устаканивается тот или иной курс, валюты, собственно, какой-то торгуют. Есть понятие трейдеры, то есть вообще есть по нужде люди, которые пришли, вот им надо продать там доллары, например, да, а, а нужны им там йены, к примеру. Вот они пришли и продают доллары за иены. По нужде, просто нужно. Вот поехал, например, в Японию человек из Америки, да, вот ему доллар надо поменять на иены. А есть трейдеры, которые вообще им не нужно ничего менять по своей личной нужде, что называется, да, то есть они не собираются в Японию ехать или еще куда. Они берут и просто продают, потому что они знают, что потом они могут купить и продать еще дороже. То есть, они продают иену, зная то, что потом эту иену они продадут обратно за доллар дороже, и у них долларов будет в итоге больше, чем у них было, когда они еще не купили эту иену, Да? Это называется биржевые спекулянты. Ну Так по-русски если называть, да? а вообще так трейдеры. По-красивому, по-иностранному. Вот Трейдеры – это целый класс, каста – это люди, которые занимаются… вот выравниванием цен, что называется, да? то есть они покупают специально, не потому что им это нужно сейчас по своим личным нуждам, да? а специально. Вот. Эти трейдеры, они со временем поняли, что можно не просто как бы вот выигрывать на разнице в курсах, а можно манипулировать этим курсом, то есть сделать так, чтобы создать искусственный какой-то спрос, чтобы курс повысился еще больше или наоборот понизился еще больше. Трейдеры – это те, которые умеют зарабатывать и на падении, и на поднятие цены да, чего-либо. Но это так, краткая теория. Я к чему это говорю? Потому что эти трейдеры, ну, условно уже тогда будем говорить трейдеры, то есть это подразумевается и компании, которые трейдят, и боты, и какие-то алгоритмы, потому что алгоритмы – это те же самые трейдеры, которые делают просто как, ну, программы, да? то есть они запрограммированы получать прибыль из рынка. Так вот, они добывают прибыль из рынка. Вот это то, что я сказал. Да? То есть, есть некая там, биржа, где лежат доллары, евро, иены, рубли, там все вместе. Да? Вот. И трейдер – это тот, кто изымает определенное количество кэша, ну, наличности, безналичности, неважно, денег из рынка. Просто потому, что он купил дешевле, продал дороже. Количество денег в целом, оно не уменьшается, не увеличивается. Оно константа, ну, условно назовем так, да? Это вот у нас сейчас ФРС перестала это делать константой, когда влила туда кучу новых напечатанных бумажек. Да? Вот, и в еврозоне то же самое. Но неважно. Мы считаем, что на рынке количество денег константой является. Но у кого-то при этом денег прибавляется, у кого-то отнимается. Вот те, кто пытается играть на рынке, и у него не получается, он теряет деньги. Те, у кого получается, увеличивают деньги. В итоге получается вот эта общая масса, да, но какое-то количество денег отходит к тем, от кого оно уходит, вот так скажем, да? То есть кто-то, кто неудачный, отдает тем, кто удачный. И это общие правила игры, с которыми все согласились. А есть другая такая категория компаний, которые не входят в рынок, то есть они не делают прибыли на рынке, они просто играют в финансовую игру, которая обычно называется там или какая-нибудь финансовая копилка, или какой-нибудь там взаимовыручка, общая касса какая-нибудь там, что-нибудь типа того. То есть, когда ты приходишь, и ты заведомо отдаешь свои деньги тому, кто тебя привел, зная то, что если ты приведешь, тебе тоже отдадут деньги. При этом, ну это обычно называется матричная система. да, вот. Но если к этим, к этим деньгам прибавить еще и проценты, то это уже называется пирамидальная история. То есть, если я отдал свои деньги там куда-то наверх, я, во-первых, могу об этом и не знать. Я могу думать, что я отдал в трейдинг, а на самом деле я отдал наверх. Но даже если я знаю, что я отдал наверх, и на эти деньги еще начисляют проценты, ну то есть эти деньги у меня лежат, то есть я их отдал в систему, скажем так, да, наверх, не наверх, неважно, в систему отдал, и эти деньги приносят проценты мне за то, что я их отдал в эту систему. Вот. Эти проценты берутся у тех, кого я привел. Или не обязательно я привел. Кто-то привел, кто вместе со мной приводит людей. Да? В общую кубыш складывается. Из этих денег мне начисляют эти проценты. Что происходит в итоге? В итоге, что мне начисляют проценты только со вновь вступающих. Вновь вступающих количество не безгранично. Даже Мавроди, мечтающий захватить весь мир всеми своими этими МММовскими штуками, да? он в итоге... ну отдавал себя отчет, то что весь, вот все люди, все 7 миллиардов человек не подпишутся к нему в МММ. Да? А если даже и подпишутся, то 7 миллиарда, ну, следующие за 7 миллиардами, они-то уже не придут, потому что этих людей просто нет. Значит, когда-то придет конец этой системе, то есть она, конечная эта система. Вопрос в том, когда будет этот конец. Вот те, кто этой системой управляют, они примерно знают, когда будет конец. Конец будет тогда, когда им хватит. То есть, когда они поняли, что ну, вроде бы как все мы уже заработали, нам хватит, мы можем с этим чемоданом денег уехать куда-то, где нас никто не трогает. Когда им хватит, никто не знает. Поэтому всем, кто приходит такие организации, будем называть свои вещи, вещи своими именами, это называется финансовая пирамида, так вот, когда это происходит, схлопывание, никто из участников не знает. Потому что в мозг, тому, кто организовал эту пирамиду, никак не залезешь. Ты не знаешь, когда ему будет хватить. Бывает, пирамиды живут очень долго. Почему? Потому что прибыли продолжают поступать организаторам. Как только эти прибыли уменьшаются, либо прекращают поступать, значит, приток новеньких уже на подсосе, то есть он заканчивается. Уже стареньким платить нечем, потому что новых денег нету И все. Эта система схлопывается и бахает на весь рынок. Как недавно забахала одна компания на букву «Ф» да? ну, из самых известных. На самом деле бахают они каждый день. И таким образом они портят над нам рынок. Вот к чему я все это говорю, понимаете? Что значит портит рынок? Это значит, что те люди, к которым мы подходим с Дейзи, да, предлагаем вот эту компанию, они уже заведомо смотрят на Дейзи с опаской, так мягко скажем, да, недоверяюще и говорят, так, компания уже полтора года, но уже опасно в нее входить, она, наверное, скоро схлопнется. Вот я, например, с таким возражением иногда встречаю ее, вот, например, говорю, что компания уже полтора года, ну, с той точки зрения, что, видите, мы уже там окрепли, это уже не стартап, это уже круто, что нам полтора года, это хорошо. И я понимаю, что, ну, или по глазам, или просто открытый у меня человек говорит, полтора года, значит, типа, уже опасно, значит, наверное, уже пора уходить, и зря ты меня сейчас зовешь. Вот, это вот тот самый подпорченный рынок, который подпортился теми компаниями, о которых я только что говорил, Финансовыми пирамидами, открыто говоря. Вот, в Дэйзи у нас другая картина, ребят. И она другая, во-первых, потому что у нас действительно рынок, ну, то есть мы в рынке, да, то есть мы делаем, мы те самые биржевые спекулянты, если можно так сказать. Может быть, это звучит по-русски грубовато, но надо понимать, что это суть такая. На рынке можно заниматься спекуляциями, это не запрещенный вид деятельности, это все окей, все в порядке, более того, трейдеры и спекулянты, они устаканивают цену, что называют. Да? То есть, они очень быстро ее усредняют и не дают прыгать быстро этой цене. То есть, есть и положительный эффект от этого. И это лицензируемая деятельность, это разрешенная деятельность. А вот деятельность по финансовым пирамидам, она запрещенная. То есть, ну нельзя. Почему нельзя? Ну, наверное, потому что все-таки люди в большинстве своем деньги теряют. То есть люди не подготовлены к тому, что это может схлопнуться. Более того, никто не знает, когда это схлопнется. Ни в одной пирамиде вы не услышите, что там за неделю предупреждают, ребята, вынимайте свои деньги, потому что мы собираемся схлопнуться. Потому что тогда не имеет смысла вообще схлопиваться, все заберут свои деньги, и ты, как организатор, ни с чем не останешься. Вот. Поэтому здесь никак нельзя придумать такую юридическую систему, где вот по-честному можно было бы выигрывать, вот, вложив пирамиду. Да? То есть в итоге все равно большинство людей теряют. Поэтому они запрещены везде. Вот. В компании Дейзи мы находимся в реальном рынке, мы действительно занимаемся лицензированной видой, видом деятельности, мы изымаем эти деньги из рынка. Что значит изымаем? Мы успешно торгуем, то есть забираем деньги у тех, кто не успешно торгует, в свою пользу, то есть в пользу тех, кто успешно торгует. Друзья, на рынке очень много трейдеров, просто бесконечное количество, огромное количество умельцев от мала до велика, от хомячков, как называют, да эти мало, да, до велика, то есть до каких-то там фондов огромных, крупных, у которых в штате огромное количество как трейдеров, так и запрограммированных алгоритмов, которые добывают прибыль, да. Бывают гибридные системы, когда программисты сидят над алгоритмами и туда-сюда ими там управляют, когда надо включить, когда надо выключить и так далее. Вот то, что мы в рынке говорит нам о том, что а рынок он бесконечен, огромен, то есть рынок форекса, например, это триллионы денег, понимаете, вот, долларов, если в долларах исчислять, рынок крипты – это несколько триллионов, ну, один-два триллиона долларов, да, то есть тоже большой очень рынок, это много миллиардов, да, ну, или два-три миллио... милли... триллиона долларов, то есть так вот, да, скажем. Поэтому из этого, в этом океане денег, ну, даже если вы будете супер богаты, это будет маленькая крошечка от общего этого океана денег. Капелька будет одна маленькая. Да? Поэтому добывать деньги из этого рынка достаточно, как бы это сказать, можно много. Вот так скажу. Да? То есть, можно много добывать денег из этого рынка. Чем мы и занимаемся. Мы занимаемся добычей денег из реального рынка. Соответственно, если мы принесли сюда, сдали сюда в Дейзи, да? скажем, там 100 миллионов долларов, то запуская их торговлю, то есть закупив на них что-то, ну, скажем, иену японскую, да, и продав... я, я уже просто о ней говорил, тем более, что у нас недавно было японское событие в эту субботу, очень фееричное в Дейзи, да, поэтому пусть будет иена. Вот, а потом, продав эту иену, когда она подешевеет, и сделав себе сам, тем самым больше долларов, чем было, когда ты закупал, то после сделки у тебя, может быть, уже не 100 миллионов, а 100 миллионов один доллар, да, вот. Ну или 101 миллион долларов. Вот. И таким образом, каждый раз, пуская в оборот эти деньги, ты добываешь их обратно в большем количестве. Теперь давайте пойдем в кабинет и просто посмотрим, как это реализовано у нас здесь ну на реальных цифрах. Так, друзья, сейчас я немножко тут уменьшу окошко, чтобы нам не сбить трансляцию. Эй, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Вот. Мы с вами увидим то, как это выглядит в кабинете, то, как это выглядит реально в нашем бизнесе. Так, теперь переключаюсь на Zoom и запускаю демонстрацию. Вот смотрите. Так, наверное, чуть пошире можно, вот так вот где-то, да? Вот нажимаем Fund. Это личный кабинет, вот мой личный кабинет, да? Нажимаем Fund, идем в общий баланс и смотрим, например, Forex. Вот. Это общая капитализация всех средств, которые есть у нашего сообщества. Вот видите, сейчас пошло резко вниз. Почему? Потому что сегодня была выплачена комиссия за успех эндотека. Соответственно, эта комиссия она физически была изъята. Я чуть позже скажу, что это за комиссия. И выплачена всем, ну, половина этой комиссии ушла в эндотек, а половина выплачена всем по юни Вот этот график, он больше отражает реальные прибыли, потому что он не учитывает вложения и снятие средств. Вот в этом графике учитано и вложения и снятие. А в этом нет, чистая прибыль только указана. То есть, если бы вы вложили деньги, когда у нас пошла торговля, это 4 апреля произошло, да, то тогда у вас сейчас было бы плюс 212% прибыли на данный момент. Причем сегодня у нас ровно 6 месяцев с начала торговли. Да? Сегодня 4 октября, вот, 4 апреля она началась. Вот, и мы с вами видим, что Индотек... А что значит эндотек? Может, не все знают, да? Но хотя у нас уже десятый день вебинара вот нашего марафона осеннего. наверное, вы уже знаете, что такое эндотек. Эндотек ⁇ это компания, которая уже больше 10 лет на рынке, она торгует, занимается торговым алгоритмом, 5 лет на крипте торгует, она уже ну, просто умеет добывать деньги из рынка, вот то, как я вам объяснял. Так вот, она нам добыла деньги из рынка аж 212%. То есть мы вложили... 41 миллион в компанию, всего, да? каждый свою какую-то часть. Всего прибыли 43 миллиона. И текущий баланс 67. То есть если мы с вами при... сложим текущий баланс с вот этой прибылью, которая уже извлечена, то мы получим как раз сумму. 41 плюс 43. То есть всего сколько было и сколько наработано. То есть 212 прибыли процентов мы уже получили. Ну, минус 30 процентов комиссии. Теперь комиссия. Что такое комиссия, смотрите. Индотек – это компания, которая делает для нас прибыль. Она делает ее ну, не просто вот так вот, чик, и сделала прибыль. Это некое количество сотрудников, это некое количество оборудования, это алгоритмы написанные, это научные сотрудники, которые разрабатывали эти алгоритмы и продолжают их улучшать. Да? Вот. То есть, это компания, которая ну, имеет определенную себестоимость обслуживания самой себя. Естественно, ну, учредители компании, они хотят получать прибыль. Прибыль они получают исключительно с нашей прибыли. Прибыль с прибыли, понимаете, что такое, да? То есть наработана прибыль, вот она, вот от этой прибыли 30% вычитается, 15% из этих, вернее так, половина из 30, то есть 15% уходит по сети, распределяется по Unilevel, я сейчас покажу эффект от этого, и еще половина уходит в Endotec. Вот с этого половины Endotec живет. То есть это его прибыль. За счет этого он развивается, за счет этого, в общем, все сотрудники эндотека, ну, короче, компания живет, да? Вот, просто я часто в сообществе слышу такое, а чего там раз в полгода снимаете эту принудительную комиссию? Что значит принудительная комиссия? Это значит, что если вы даже прибыль не сняли, после полугода, как вы ну, купили пакеты наш краудфаннибой, прибыль все равно снимут, ну, вернее, комиссию снимут, прибыль вам оставят, а комиссия 30% будет снята. Почему не надо снимать прибыль или надо снимать прибыль? Ну, во-первых, прибыль снимать надо тогда, когда у вас есть просто нужда снять прибыль, да, то есть у вас деньги принесли, другие деньги, и вы эти деньги снимаете на хлеб, на молоко, на машину, на яхту и так далее, да. Если же у вас нет потребности вот сейчас снимать эти деньги, то вы их оставляете, эти деньги у нас автоматически идут в работу, вот эти 43 миллиона, за вычетом того, что мы уже сняли, они все в работе. Поэтому, видите, написано current balance, то есть текущий баланс. 41 плюс 43 минус 17 оставляется, остается 68 миллионов. Это все деньги в работе. Все эти деньги, на все эти деньги закупается та самая иена, продается, и опять в доллары переводится с уже увеличенным количеством этих долларов. Ну, если повезет, бывают и отрицательные сделки. Вот, например, отрицательная сделка у нас была. То есть, видите, много заработали, потом бац, потеряли половину от этой сделки. Но в целом мы видим положительную динамику. Вот сегодня у нас тоже минус. Да? У нас было 214% прибыли, сейчас 212%. Бывает на рынке вот такие неудачные сделки. Но в целом мы видим, что удачно достаточно мы торгуем. Ну, вернее, не мы, а эндотек торгуем. Так вот. И поэтому эта инициатива, что а чего раз в полгода вы снимаете там, с нас прибыль? Вот вы же рекомендуете хотя бы год не снимать прибыль. Вот и снимали бы комиссию с нас, не прибыль, а комиссию, да, хотя бы раз в год. Но, друзья, раз в год получать индотеку, собственно, прибыль, но ну, это достаточно редко все-таки. Все-таки индотек работает за какую-то денежку. Поэтому, ну... Чаще, чем раз в полгода, ладно уж, не снимается, чтобы эффект капитализации там побольше был и так далее у нас с вами, да? Потому что если мы не снимаем прибыль, у нас с прибыль с прибыли идет, таким образом увеличиваются деньги быстрее. Вот. Но раз в год это уже слишком редко. Вот. Поэтому я вам это вот попутно тоже объяснил, как мы платим деньги в Endotech. Так вот, и теперь, друзья, подходим к той теме, с которой я начал. У нас с вами, как у простых пользователей Дейзи, у нас нет необходимости... Вообще нет необходимости торопиться со снятием. В каком смысле? Если вы пришли в финансовую пирамиду, да, там, надо, там риск большой. Там надо быстрее снять, если они вам дали какую-то прибыль, быстрее ее сними, хотя бы при своих останешься. И когда пирамида накроется, ну, там снимется, пропадут, вернее, исчезнут, испарятся деньги, которые, ну, как бы, как прибыль у тебя были бы. Ты свои снял, которые ты туда внес, да? в виде прибыли. А то, что там сверху наработано, ну, пропадет и пропадет. Ну, рискнул, ну, не получилось, ну, ничего страшного. Вот у нас здесь нет необходимости так поступать. Почему? Потому что деньги реально добываются из рынка. Вот. То есть, есть реальные транзакции, которые добываются со стороны, понимаете, не от вновь вступивших. От того, сколько людей вступило. Вот если сейчас вообще никто не будет вступать в Дейзи, ничего не прекратится. Вот эти прибыли, они по-прежнему по пойдут нарастать, то есть они по-прежнему будут начисляться. Почему? Ну, потому что опять же, эти прибыли не берутся в виде денег у новеньких для того, чтобы отдать следующим, кто потом пришел. Эти деньги берутся вообще со стороны, с рынка. У кого-то микрофончик, Кать, может это у тебя? Можно отключить, а то иногда слышно, как по нему ездит рукой там или локтем задевают. Вот, друзья. Теперь я хотел бы вам показать силу Unilevel бонуса. Вот, наверное, мы с вами, многие, привыкли к тому, что вот у нас есть такое слово, как матрица, да, там бонус на входе, бонус на выходе. Вот что это такое, давайте попробуем разобраться. Давайте я, наверное, перейду, ладно, останусь в этом кабинете. Итак, смотрите, вот текущий взнос. 54 200 долларов, да? Не все эти 54 200 долларов пошли в торговлю. В торговлю у меня пошла меньше сумма. Давайте посмотрим, какая. Вот как раз крипта. Так, Adventures. Друзья, кто следит тут, у нас, видите, рисовать стали на экранчике. Давайте я экран, наверное, остановлю и заново включу, чтобы вот эта рисовальня у нас пропала. Так, пожалуйста, следите за всеми, кто пришел, чтобы там не было хулиганства. Так, график у нас уже два дня почему-то не виден. Бывает, наверное, такое. да? Вот, видите, только 33 тысячи пошло из 54-х в торговлю. Но это на крипто, еще есть на Форексе. да? Вот. На крипто у нас ситуация не такая радужная, как на Форексе, который я вам показывал до этого график. да? Но радостная новость в том заключается, что... Значит, Анна, ну, искусственный интеллект вот 2.0 сейчас имплементирует в крипто, да, то есть пытается добиться, чтобы на крипторынке мы тоже добывали прибыль лучше, может быть, даже, чем на Форексе. Но крипторынок, он совсем по-другому регулируется, а можно даже сказать, никак он не регулируется. Поэтому скрипта гораздо сложнее. Крипторынок, он больше, там всего лишь миллиард, ну, приблизительно да, денег, если в баксах, им больше легче манипулировать. Если в валютном рынке там сотни триллионов долларов, да, то здесь только один фактически триллион. Поэтому здесь есть понятие манипулятивного заработка. То есть есть некие киты там, да, с деньгами, которые могут цену бросать туда и сюда. И вот с ними бороться очень сложно, поэтому запрограммировать этот искусственный интеллект вот на этот рынок гораздо сложнее. И мы решили, что ну, пока Анна это дело программирует, пока Анна это дело тестирует, мы все-таки а, позволим а, нашим людям, нашим вкладчикам перевести средства, которые у них остались. Видите, у меня осталось от 33 16. Ну, я, правда, выводил вот, 6, 6, еще 4 на комиссии. да, вот, То есть я сколько там, порядка 20 вывел, поэтому в целом я в плюсе. Хотя если в моменте смотреть, вот здесь написано минус. Да? Вот, на самом деле я в плюсе, если учесть то, что я вывел до этого. Ну, в небольшом, 2% у меня только плюс. Да? Вот то, что у меня сейчас есть на счете, можно будет перевести на Форекс. Но не все. Часть, половину, например. Да? Потому что какую-то часть средств надо оставить на крипто, просто чтобы она дотестировала искусственный интеллект. И возможно, чтобы через какое-то время, когда дотестирование это произойдет, у нас прибыли были быстрее и больше даже, чем на Форексе. Вот. Но пока мы видим вот такую картину. Так вот, к чему я это говорю? Я, видите, попутно просто еще другие темы даю. Посмотрим ко мне на Форекс. Сейчас я Unilevel покажу. Давай-давай, прокручивайся. вот На Форекс, видите, у меня вложат гораздо меньше, потому что я как бы все отдал фактически, что у меня было в активе на крипто, а потом построил дом еще да на те деньги, которые ко мне там стали поступать. Поэтому как бы вкладывать в Форекс мне особо было нечего. Он еще на тот момент не запустился. Поэтому у меня всего вложения вот столько. вот Я уже успел снять... И вот сегодня я заплатил еще комиссию за то, что я еще не успел снять. Вот. Эту комиссию сегодня заплатили все, потому что раз в полгода ее надо платить. Я об этом уже говорил. да? Вот. И у меня осталось в торговле здесь на Форексе вот, 399 долларов. 400. Это чистая прибыль сверху, которую я могу снять выше 1550, которые были вложены. С учетом того, что я уже снял там 2300. Да? Чистыми из них я получил 1600. Вот так примерно это выглядит. Теперь смотрите. Вот этот Unilevel я вам показал. Видите, 125 взяты чистой комиссии. Но давайте, вот тоже хороший пример. Смотрите, вот здесь вот 4 сентября я снял прибыль сам, по своему собственному желанию. Вот 1600 долларов. Но ну, мне надо было, я снял. При этом я снял на самом деле больше прибыль. Она была 2300. Но так как 30% комиссии, то мне в кошелек упало 1600. То есть я заплатил комиссию. 300 и 1600, то есть там 700 баксов было комиссии. После этого мне наработалась прибыль. И с этой прибыли комиссия составила 125 долларов. Но видите, это прибыль 0, да, написано. Она осталась торговаться, она осталась здесь вот у меня. Вот видите, вот она не снялась. Потому что я не делал лично запросы. Снялась только комиссия. Вот в прошлый раз комиссия снялась 700 баксов и прибыль 1600, потому что я сам снимал. А здесь эндотек снимает комиссию, но прибыль он не трогает. Она по-прежнему остается работать вот здесь, в current balance. Вот здесь. То есть она 1550 прибавилась... Вот эти вот 400, которые у меня есть, и в итоге вот торгуется эта сумма. А она капитализируется, то есть мне прибыль начисляется не с 1550, а с 1950. То есть капитализация работает, прибыль с прибыли. Вот, теперь давайте посмотрим, вот это Unilevel. Значит, 125 долларов – это комиссия, половина от 125 долларов, то есть это сколько там получается, 72,5 доллара, 62,5, да, улетела в «Индотек», с вот этой моей части денег заработанных сверху а еще 62 с половиной улетело куда в сеть тому кто привлек меня и кто привлек того кто привлек меня и так далее ну как обычно это делается в MLM. по unilevelu теперь идем к тому что же такое unilevel итак на входе у меня было 54 тысячи долларов из них в торговлю пошло там около 40 да вот а 14 распределилось по матрице это то, что мы заплатили в краудфандинг, мы сделали взнос в краудфандинг для того, чтобы зарабатывались деньги вот сюда, в общую кубышку на разработку искусственного интеллекта Индотеком. Но не только сюда, но и спонсором, чтобы это все улетело, пошло. Так же, как и вы, когда приглашаете людей, вам тоже денежка какая-то поступля... поступает как спонсором, ну не спонсором, наставником мы это называем или куратором, если правильнее, да? Вот. И я, соответственно, на, вход, на входе, да, когда я деньги плачу за пакеты, часть этих денег распределяется по матрице. Вот. И мы таким образом зарабатываем на тех деньгах, которые входят в матрицу, то есть, которые входят в краудфандинг. Но у нас есть вторая часть – это те деньги, которые мы за, зарабатываем на выходе. Вот теперь вы, наверное, понимаете, когда мы жаргонно тут используем выражение «на входе и на выходе», вот теперь вы, наверное, понимаете, о чем речь. То есть, на входе – это когда мы деньги платим, то есть, мы покупаем пакеты, а на выходе – это когда мы деньги извлекаем. Вот та страничка, которую я показывал до этого. И вот смотрите, если мы прокрутим, мы увидим, что сегодня вот Unilevel бонус составил вот такую сумму. Это за один день. Что значит за один день? Это э, деньги, которые начислены, вот 50, 30% комиссии сегодня Индотек со всех взял впервые в истории, потому что 4 апреля началась торговля, и вот впервые в истории Индотек должен был взять эту комиссию спустя полгода. Сегодня ровно полгода, как часы Индотек по смарт-контракту эти деньги, комиссию забрал. Но помните, половина из этой комиссии идет по Unilevel бонусу по всей структуре вверх. Unilevel, в отличие от матрицы, это не 33333. Это вот сколько вы пригласили, вот у меня там 36 приглашенных, кажется, да? 32 лично приглашенных, да, вот на этом аккаунте. И вот сколько вложенных, да, средств у первой линии. Вот сколько я пригласил, 32, вот значит, они все у меня в первой линии. Сколько пригласили мои 32, вот значит, у меня столько во второй линии. Тут никто не переставляется по матрице так, чтобы было ровно 3, 9, 27, 81 и так далее, понимаете? Соответственно, Unilevel, он очень жирный в том смысле, что если в матрице у меня очень много, давайте вот матрицу посмотрим, как она расположена. Вот, например, возьмем пакет, ну скажем, 6. Да? Вот, видите, как матрица расположена? 3, 9, 27, 81, 243, 729 и так далее. Да? Вот, и мы с вами видим, что на десятом уровне у меня 38 человек. Не 0. Не один, а 38. Значит, что на 11 уровне у меня, наверное, тоже там есть где-то, ну, может быть, человек 20, может, 10. И, значит, по матрице я их уже не достаю, меня с них не платят, потому что структура ушла вглубь. А по юнилевелу платят, почему? Ну, потому что нету такого сжатия, как 3, 9, у меня в первой линии 32, видите, по матрице их 3, потому что все остальные из, из моих 32 людей, они встали под них. Вот. А по юни они у меня как были в первом поколении 32, так и остались. А во втором уровне, ну я так подозреваю, у меня человек 400, наверное. Не 9. Потому что все эти 32 они тоже кого-то же привлекали. И тоже по юни у них широкая такая структура. А это значит, что вся моя организация где-то примерно и укладывается в 10 уровней. Скорее всего. Вот. У нас, к сожалению, нет пока визуализации вот этой юни структуры. Я надеюсь, что она появится вот, в скором времени. Но пока ее нету. Вот. Ну, видите, например, первый пакет. Первый пакет – это э, все, кто вступает, все покупают первый пакет. Без этого у нас никак нельзя вступить. Так вот, видите, на 10 уровне у меня 171 человек из возможных 59 тысяч. Это о чем говорит? Значит, ниже 10, ну, у меня явно там какое-то большое количество людей. То есть, если мы с вами посмотрим, что у меня… Вот, отчеты возьмем. Всего в структуре 5700 человек. А теперь мы пойдем посмотрим на пакет первый и увидим, что вот 5700, вот если мы с вами сложим там 3, 9, 27, 77, 173, 380, 440, еще 470, 297, 171, это явно будет меньше, чем 5000 человек. Это, дай бог, будет ну, где-то 2,5. Значит, остальные 2,5 у меня ниже 10 уровня. Значит, я до них не достаю. А по Unilevel достаю, понимаете? Поэтому Unilevel вполне приличного оказался сегодня размера. Ну, кроме этого, есть еще PESETER-овские. тоже сегодня хорошо получили, потому что в PESETER-пул идет также из прибыли. Вот. Ну, и GOLD LEADERS – это вот прибыль тоже фактически за один день. Вот. Поэтому весьма и весьма хорошо у нас начисляется в DAISY. И я скажу так, что вот это фактически должен быть основной наш доход. Вот UNILEVEL бонус это основной доход. Мы с вами какое-то количество времени считали, что основной это как раз матричный доход. Да, это большой доход, потому что большое количество денег сразу от вступающих денег, оно распределяется по структуре и идет в краудфандинг, идет на разработку. Вот, и мы сразу ощущаем это количество денег. Раньше, кстати, было больше, потому что раньше половина отчислялась, а теперь только 30% отчисляется в матричный бонус. Но... Чем больше мы живем, как Дейзи, тем больше мы будем приближаться к фонду, а фонд – это нормальная ситуация, когда отчисляется от вступающих денег ну, процентов 10, вот как у нас сейчас, например, в момент Умпэки. Сейчас пока 30, то есть со временем, чем больше мы будем с вами жить, как Дейзи… Да, ну уж давайте так конкретно скажу когда состоится IPO эндотека и мы закроем этот краудфандинг, возможно он у нас будет еще под что-то другое, какой-то новый продукт, но с эндотеком у нас краудфандинг будет закрыт и вот тогда мы перейдем в фонд и вот когда будет фонд, тогда матрица это исчезнет вообще как в принципе как таковая, то есть не будет пакет 1, пакет 2 не будет матричного, будет другой маркетинг какой-то и он будет на входе не забирать ни 30%, ни 50%, тем более процентов а будет на входе забирать, может, 3%, может, 5%, я не знаю. Посмотрим, это все будет решаться в процессе, это все будет по законодательству. Вот сколько по законодательству положено вот, в инвестиционном фонде платить комиссии, например, за вход, вот столько и будет примерно, да? Вот. поэтому, друзья, у нас основной акцент будет перемещаться и уже перемещается вот сюда, в Unilevel бонус. Чем больше ваша структура купила, пока что это называется, купила краудфандинговых пакетов, Потом это будет называться «инвестировала», когда у нас это будет уже фонд. Да, тем больше вы будете получать Unilevel бонус, потому что он платится на выходе. А теперь давайте переключимся на другой слайд. Где это у меня тут делается? Вот, вот на этот слайд мы с вами переключимся. Вот. Так. С текущего слайда сделаем. Да. Вот, смотрите. Здесь уже нет такого, что там 30% отчисляется. Да? Здесь, видите, с первого поколения, тех, кого вы привлекли по Unilevel бонусу, вы получаете 3,5% от того, что выплачивается вообще в целом. Да? Выплачивается 15%. Ну, то есть 30-15% из которых идет на Unilevel. С этой суммы вы получаете 3,5%. А с остальных 9 поколений вы получаете по 1%. То есть, получается, что если у вас глубокая структура, и вы в 10 поколениях имеете действительно много людей, вот у меня 3700 человек, я подозреваю, что все эти 37, вернее, 5, 700, да, вот все эти 5700, скорее всего, укладываются в эти 10 поколений. Пока что, я говорю, скорее всего. Почему? Потому что у нас нет такой отчетности в личном кабинете пока. Вот. Но судя по размеру и не левел бонуса, я понимаю, что да, где-то примерно все укладываются в это количество поколений. Из каждого, с его прибыли 1%. С первого поколения, ну, с тех, кого я лично сам привлек, платится в три с половиной раза больше. Почему? Потому что я усилий больше приложил. Я... Это лично те люди, которых я там, привлек, увлек, уговорил, как хотите. Это скажите, с которыми я проделал личную работу. Поэтому я и получаю больше. А остальных людей я могу вообще не знать и не слышать о них. И даже имен, имен не знать, ничего. Да? Вот Я последовательно их, их привлек. Почему? Потому что я привлек этих они уже привлекли этих, да, то есть я этих научил привлекать этих. Это опосредованное привлечение. Вот. Но я все равно получаю, видите, как 1% с 9 поколений, а это может быть очень много людей. Это пока что у меня 5700 человек, а их может быть и 57 тысяч человек, понимаете, и все они могут укладываться в эти 10 поколений. Ну вот так, друзья, давайте так, для порядка немножко прокрутим, какие здесь еще у нас есть. Да, ну вот это вот все остальные бонусы, это все на входе. Бонусы, да, личные реферальные бонусы. Вот. есть резидуальный бонус, вот о котором, да, сказано было на предыдущем слайде. Есть с продажи, это все со входа, да. Матчин бонусы, это тоже со входа. Вот. Потом вот этот слайд, который я вам показывал, и дальше уже идет вот эти матричные. Вот. Ну, у нас сейчас нет задачи это рассматривать, потому что по поводу маркетинга у нас, по-моему, была вторая встреча, если я не ошибаюсь, на осеннем марафоне. Вы просто ее прокрутите. Запись, посмотрите, вот эти все картинки вам там будут расшифрованы. Вот. Ну а пока что я завершаю демонстрацию экрана. Вот. У нас с вами уже 39 минут, как мы вместе, меньше, да, 37, наверное. Вот. Я думаю, что для монолога этого достаточно. Теперь я мог бы перейти к вопросам и ответам, к ответам на ваши вопросы. Вы можете их задавать путем поднятия руки, и вам тогда дадут слово, либо можете просто написать в чат свой вопрос. Потому что я так много выдал информацию, да? более того, без слайдов, так вот как шел рассказ. Вот, поэтому, может быть, у вас что-то не улеглось еще в голове. Уже известно, какую сумму будут переводить с пакетов на Форекс. Ну вот я, Андрей, все вот недавно прям сказал, что, скорее всего, это будет около 50%. Плюс-минус 10 процентов, я думаю, больше колебаний не будет, скорее всего, потому что все, нельзя отдавать, какое-то количество денег у нас должно оставаться на тестинге, потому что искусственный интеллект Анна по-любому будет запускать, столько трудов и денег в это вложено, поэтому она будет над этим работать дальше, не дожидаясь бычьего рынка. Бычий рынок, по некоторым прогнозам, может быть только через год. Вот, что же мы этот год прибыль, что мы будем получать? Будем. Вот. И на падающем рынке у нее получалось зарабатывать в эндотеке, мы можем с вами посмотреть. Весьма удачно. Вот. Искусственный интеллект 2.0 это другие алгоритмы. И здесь, вы знаете, эти алгоритмы не всегда срабатывают а, верно, да, так как срабатывали старые, добрые, проверенные другие алгоритмы. У них там есть свои недостатки. Вот. Поэтому тут какая история? Я уж, Коля Андрей, ты спросил, сбегу немножко вперед, для тех, кто не знает. А, как я знаю, искусственный интеллект подает правильные сигналы на вход и выход из Проблема сейчас, вот, которую программирует Анна в обработке этих сигналов, в том, чтобы фильтры пропускали действительно реально входить и выходить из позиции вовремя, вот в этом проблема. Есть ли какие-то новости по запуску ликвидмайнинга? Андрей, слушай, э, я точно тебе не могу сказать какие-то вот четкие новости, я могу только сказать, что ребята задались целью в этом году запустить, запустить э, закупку оборудования на вот. Но если Илья присутствует сейчас у нас на нашем вебинаре, то, может быть, он ответит на этот вопрос. Вот. Ну, в общем, я думаю, что, если даже Илья не ответит на этот вопрос, может, он все-таки не присутствует, я тут так быстро не могу посмотреть всех участников, вот. то я говорю, что вот цель есть прямо вот уже запускать. Почему? Потому что оборудование стало очень дешевым, прямо очень дешевым. Сейчас эфир перешел на Proof of Stake да, вместо Proof of Work. Соответственно, нагрузка на закупку видеокарты резко уменьшилась, поэтому оборудование стало гораздо дешевле, спрос меньше. Вот, цена биткоина маленькая, много майнеров отключилось, не закупают, не работают. Соответственно, легче добывать прибыль, конкуренцев меньше. Вот, поэтому там ликвид прям уже хотят запускать. А, соответственно, включится, знаете что? Напомню вам, друзья, вот те, кто покупал форекс очень рано, соотношением 50 на 50, да? потом было 70 на 30, что более выгодно. Мы сейчас с вами видим это все да, по а, прибылям. Так вот, помните, обещано 1% от оборота ликвид майнинга всем тем, кто покупал рано вот, Форекс. И мы с вами наконец-то, когда ликвид будет запущен, майнинг будет запущен, будем получать оттуда дополнительную денежку. И те, кто зашел позже... Может быть, даже пожалеют, что они не зашли так рано, как, как другие. Вот как-то так. А каким образом будет производиться перевод? Через покупку пакетов или нет? Виктор, я не думаю, что это будет через покупку пакетов. Нет, нет, конечно, нет. Потому что это не круглые суммы, там все очень дробно. Ну, например, если у вас осталось сейчас, там, скажем, на крипте, скажем, 1215 долларов. Вы же не будете подгонять покупку пакетов по 1020 12. Скорее всего, будет определенный процент, ну, скажем, половина от этих 1200. И вот эти деньги вы все можете перевести на Форекс. А может быть, будет какая-то опция, что не все эти деньги, половина, 600 долларов, да, вы можете перевести на Форекс, а тоже какую-то часть от этих денег. Может, будет какой-то выбор. Например, можете отправить на Форекс скрипты там, два, любое количество процентов, но не больше 50 или 60%. процентов. Скорее всего, будет как-то так. Ну, я не учредитель, я не могу вам ответить за этот вопрос. На этот вопрос, потому что сейчас само это дело программируется, и я что-то не, не интересовался, как это будет именно конкретно выглядеть. Для меня, чтобы главное, чтобы был принципиально вопрос этот решен. Вот, мы действительно советовались с учредителями и мозговали и пришли к выводу, что надо это делать. Надо делать, дать возможность людям переводить. Если бы Анна. Она в сентябре хотела, она думала, что все-таки удастся уже ну, как бы разобраться с программированием вот этого входа и выхода из сделок уже в сентябре, где-то в середине она рассчитывала. Но все-таки это затягивается, и не хочется, чтобы все сообщество от этого как-то страдало. Вот. Поэтому если уж Форекс приносит прибыль, почему бы эти средства не перевести на Форекс, подумали мы и вот так вот. Ну Да. А, вот Катя пишет, что она думает, что Илья прокомментирует по поводу того, как это будет происходить, этот переход, и по ликвиду. Ну, конечно, будет какой-то звонок в ближайшее время. Ну, собственно, может быть, здесь и комментировать-то особо нечего на звонок. То есть, может быть, будут какие-то объявления по этому поводу, инструкции. Поэтому вы, ребят, за это не переживайте. В любом случае, как нам объявили на звонке 2 числа, то есть позавчера, что раньше, чем через две недели, перевод скрипта на Форекс не будет доступен. То есть, его просто не успеют запрограммировать. И там, друзья, чтобы вы понимали, это не просто запрограммировать. Ведь у нас на крипто торгуется USDT, то есть токен доллара. А на форексе у нас торгуются реальные доллары, фиатные доллары, понимаете? Вот. Поэтому это не просто вот взяли там кнопочку, нажали, перекинули. Это ребятам надо будет, они сейчас прорабатывают юридически, да, чтобы это правовым образом было как-то объяснено, что это действительно перевод средств, из криптовалюты на реальный рынок, фиатный, понимаете? То есть это не просто так, там юристы работают над этим. Поэтому там и программисты, и юристы, вот как бы все вместе должно это произойти где-то вот в течение октября, то есть где-то в октябре, ближе к концу месяца, по крайней мере, как объявлено, вот такая возможность будет реализована, перевода крипты на Форекс. Вот. Да я вообще такой маленький комментарий, я часто сталкиваюсь с тем, что люди... Ну, приходят из каких-то проектов, где сайты работают, да, вот, ну, потому что пирамиды – это и есть проекты, где работают ну, нереально средства, да? а просто сайт работает, циферки туда-сюда перегоняет, вот, и сколько циферок сказано, там, выплатить тому или сему, вот просто делают такие выплаты в крипте, как, как правило. Да? но Реально там работников нет, сайты работают. Вот, и поэтому в таких проектах, там, вот, в, в, в этих там, пирамидальных, да, у них очень легко все преобразовывается. Вот. Там сказали там, перевести средства туда-сюда. Да нет проблем. Хоп, нолики, циферки поменяли в кабинете, все, все переведено. Реальных движений реальных средств при этом не происходит. А когда идут реальные движения реальных средств, вот как в нашем случае, да, это всегда какие-то задержки. Потому что юридически все должно быть. И ну, реальные трансферы средств, это тоже там, не каждый брокер может там, 20 миллионов долларов за раз сразу принять. Вот. Вы вспомните, как у нас Форекс начинал торговаться. У нас сначала торговля шла... 500 тысяч долларов, хотя было собрано уже 15 миллионов долларов, да, понимаете, потом ввели там еще 4 миллиона долларов и только потом еще 10, то есть все постепенно. Вот. А у нас здесь сейчас на крипто, сейчас дайте я загляну, чтобы не быть голословным, на крипто у нас сейчас знаете сколько денег всего торгуется Фант, не буду уже показывать экран, так просто сам посмотрю, на крипто торгуется сейчас 44 миллиона долларов мало. Вот, если половину можем перевести на Форекс, то это 22 миллиона. Мы начинали торговлю 4 июля, ой, апреля с 15 миллионов, а тут 22 – это уже больше. То есть, это не за один день, вот так раз и все. Поэтому тут надо привыкнуть, что у нас такой проект, где не просто нолики с циферками там, меняются в кабинете, это реальное движение средств. Так, друзья, все, кто присутствует. Давайте для разогрева, вот у нас с вами 28 человек, на пике было 32, может быть, кому-то не интересно, может кто-то побежал, 3-4 человека мы потеряли по ходу. Пожалуйста, те, кто остался, напишите по десятибальной шкале, пожалуйста, насколько вам было полезно и интересно то, что я вам сегодня рассказал. Где 10 – это максимальная польза, 1 – это минимальная, 5 – это так себе средняя, ну и дальше 8-7 там. Так. Раз, два, три, четыре, пять десяток пока вижу, шесть десяток вижу, семь десяток вижу. Ну что же, это приятно, ребят. Еще десятка, никто даже девятку не ставит. А мастодонты наши, которые так все знают, двенадцать. Оценки от мастодонтов. Илья, тебе вообще было полезно послушать, если ты здесь, конечно, про Дейзи? Вот с того взгляда, с того ракурса, по которому я сегодня подал, тоже ставь оценки. И поиск, остальные ставьте. И все, кто тут все и так знает, ставьте оценочки. Интересно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот, восьмерочка. Вот у Виктора восьмерочка. Ну, восьмерка – высокий бал, да, все равно. Ну, спасибо за честность, что… Вот, Может быть, ты, Виктор, действительно в курсе всего, много знаешь или форум подачи какая-то не совсем тебе подошла. Если можно, Виктор, вкратце просто напиши, что лучше бы, ну, может, одним словом, да, что улучшить. Просто мне для обратной связи, для следующих вебинаров. Катя, наверное, можно заканчивать запись.